Файловая система Linux – это загадочный лабиринт каталогов, которые определены по стандартам иерархии файловой системы. Перемещайтесь по нему с помощью команды для изменения каталога. Используем CD slash для перехода в корень. С помощью команды ls мы можем вывести содержимое этого каталога. У нас есть каталог bin, который содержит двоичные исполняемые файлы, которые необходимы для всей операционной системы. Вы можете запускать эти файлы из терминала в любое время, например, QRL, даже команду ls, которую мы только что запустили. Но, что сбивает с толку, каталог sbin содержит системные двоичные файлы, которые можно запустить только от root, например mount или delete. Многие из этих двоичных файлов могут совместно использовать общие библиотеки, которые хранятся в каталоге lib. Также у нас есть каталог пользователей usr с его собственными каталогами bin и sbin. Двоичные или исполняемые файлы здесь не являются важными для операционной системы и предназначены для конечного пользователя. Также вы можете заметить директорию local/user. Он содержит любые двоичные файлы, которые вы компилируете вручную. Это сделано для того, чтобы не было конфликтов в приложениях, которые были установлены с помощью менеджера пакетов. Все эти двоичные файлы сопоставляются вместе с переменной среды, поэтому вы можете выполнить команду из любого каталога в терминале. Если вы когда-нибудь захотите узнать, где запускаются двоичные файлы, используйте VIPS, с помощью которой можно узнать полный путь двоичного файла в файловой системе. В ETK вы можете настроить поведение программного обеспечения в своей системе, редактировать текстовые файлы конфигурации и так далее. Многие из файлов заканчиваются на conf, и обычно это просто текстовые файлы конфигурации, которые вы можете изменить в текстовом редакторе. Поскольку Linux может поддерживать несколько пользователей, в домашнем каталоге вы найдете папки, названные в честь каждого зарегистрированного пользователя в системе. Они задержат конфигурацию файлов и программное обеспечение для каждого пользователя. Чтобы изменить каталог, нужно войти под данным пользователем или быть пользователем root. Вы заметили, что путь стал извилистый? Это означает ваше начальное местоположение, когда вы открываете сеанс терминала. Теперь давайте вернемся к корню. Здесь есть еще несколько каталогов, о которых мы не говорили. Например, boot. Он содержит файлы, необходимые для загрузки системы, такие как самой Adro Linux. Дальше у нас есть директория dev, которая отвечает за устройство. Здесь вы можете взаимодействовать с оборудованиями или драйверами, как если бы они были обычными файлами. Вы можете создавать здесь разделы диска или взаимодействовать с дисководом. Каталог опт содержит дополнительное программное обеспечение, и вы редко будете с ним взаимодействовать. Каталог VAR содержит файлы переменных, которые будут изменяться по мере использования операционной системы. Такие вещи, как журналы и файлы кэша — это директория TMP. Он предназначен для временных файлов, которые не будут сохраняться между перезагрузками. И, наконец, у нас есть самый странный из всех — каталог PROC. Это иллюзорная файловая система, которая на самом деле не существует на диске, но она создается на лету для отслеживания запущенных процессов. Это была структура директории Linux за 100 секунд. Озвучил программинг Zone.